Саня для Ромы тебя снимаем. А то Рома не видел. Кукусь. Ну-ка давай. Курлык ничего не будет. Блин, против солнца тебя плохо видно. Кукусь. Кукуся. Да, кукусь? О, какой у него. Ой, пушист. О. Да, Кукусь, скажи, люблю. На дереве сидеть. Ну, Кукусь, Кукуся, скажи, сегодня ничего не принесла, не угощаешь, не подхожу к тебе, да, Кукусь? Что, слететь хочешь? Ну, давай, зафиксируем. Ну, будешь слетывать, нет? Кукусь, ну давай. Давай. Ух. Ну и где ты там? Пошел, пошел, пошел, пошел. После девок посмотрим. Где у нас девочки тут? девочки при девочки припевочки Ой, Петютя бежит. Вон еще одна девочка. Вот Петютя наш. Да, Петютя? Скажи, ничего не даешь мне. Так, сейчас даже где-то семечки были. Петютя у нас ручной, да, Петютя? Куси, кушай, Ой, да. Да, ко-ко-ко-ко. Ой, какой Петютя. Ну, давай я и девчонкам же тоже, да. Ну, что ты ее гоняешь? Идите. Идите, кукуси. Идите вот. Семечки вам дала. цыпа чипа цыпа Подходите, подходите. Это мальчик спрыгнул с хвостом. Девочки серые. Без хвоста. Ну подходи, подходи, не бойся. Все, все спрятались. Один Петютя, фотографируйте меня, да? Вот